Всем здорово. К нам Санек приехал. У нас скорость будет теперь в два раза выше. У нас задача э, покрасить сегодня мокрый по-мокрому в идеале капот. Но сейчас обнаружилось кое-что. То, что этот капот окрашен не так, как мне сказали, что у него единичный окрас. А у него как минимум вторичный окрас с небольшим ремонтом. Потому что 735 микрон даже в трех окрасах быть не может. Очень хорошо просматриваются всякие пропилы, окантуривание, мусор и так далее. Пока он стоял на машине, так бегал на солнышке, ну, в глаза ничего не бросалось, покрашено в цвете, да в цвете. Проблема, из-за которой приехал хозяин, вот она. Я ему изначально предложил вариант решения проблемы, то есть ремонтируем, да и красим все он говорит, да давай уже все снимаем до металла это дороже, но это по крайней мере надежнее сейчас будем снимать все до металла с э, такими вот вариантами значит у нас есть две смывки одна дешевая SP6 максимум елы-палы другая подороже смывка старой краски взял на тесты именно у людей она действительно гораздо подороже от этой что-то там 6 раз дороже получается. Но по отзывам ребят, кто мне ее посоветовал, реально работать. Я видел видео, как она работает. Ну, собственно, сейчас мы это все дело и проверим с Саньком. Саня запиливает торцы, чтобы можно было спокойно заклеиться скотчем. И не это. Ну, вовнутрь у нас ничего не попадало, потому что окрас только снаружи происходит. Ну что, приступим. К всем экспериментам Смывку краски хорошо перемешал Каждую из них У нас и Боди поучаствует Почему не поучаствовать если он есть а, Тестировать будем на каких-то маленьких частях Чтобы если что-то не сработает Потом наждак не убивать То есть снимем все под наждачок Если что, на крайнячок Под наждачок Да не надо мы прям так, Сангель, наливать с горла Да. так ну, вообще, я фигачу бодюску ну, на угол так хорошо ты чуть -Camer. ой ну и сюда фига у бодюска да и там боди так размазываем размазываю не сильно пусть горбиками так лежит чуть-чуть это повышает шансы работы материала вот так, эту бодиску. Эту бодискую размазывать даже не будем. Это было sp6 да? да. Это дешевая рыночная цена, которая там два-три доллара за литр. Давай вот эту дорогую не рыночную. Тай пусть лежит тамком, посмотрим, если разница между размазанным и между не размазанным. А покрытие не зашло, воняет. Лахнет. тихо. Резкий такой. Да, есть. О, о, о, взорвало, лак. Наш звук пошел. Это будет? Это будет. Давай дальше. Лена, красненькая. Хорош. Пускай на край. Да, не пускай с Все, ждем. Ой, тут боди, где размазал, начала взрывать. А тут тишина пока. Пока. Что? О! <сцвета> <сцвета> Рвануло. <сцвета> <сцвета> Прям какой-то резкий такой взрыв. Так, ну что? Ну, Боди и первый нанесли пока что в лидерах. Ну, я вижу только лак, чтоб подорвало. <сцвета> 네, Базу тоже. Базу просто размачивай так что мы да, это пошла работать это быстрее начинает работать сп-6 молчит не что-то тут от края? Видишь там где ты чухал потихонечку пошло по чуть-чуть это работает тоже по скорости быстрее получается чем будет ну конечно ядрё на маску надевать это по любому в маске надо работать я когда открыл понял вообще такое резко Посмотрим, что у нас произойдет, как, как, что, кого почистит. Ой, база у Боди пошла уже вверх. Странно, что она БМВ-шный лак тогда вообще не взяла? Ну то завод был. Там был завод. Прошло минут... десять ну, 10 еще не прошло, но уже все процессы остановились. СП-6 вообще самое последнее, еле-еле что-то начало делать. Тут где толсто бодевский лежал, чесали до предыдущего окраса, более-менее хоть подорвало и он начинается черный снимать, то есть ребята взяли новые и покрасили прямо на заводскую чернуку. ну я не знаю, опять же, может он нормальный грунт как бы грунту вопросов никаких, то есть они не снимали оставили а на черный пластик, ну давай пластиком, чтобы не шкряби. ну и все ну чисто лак, по сути тронула лак да нет, нет. лак Базовый, Антон, нет. Не, такой не стал, просто классический. Давай, это удаляйся. Что еще хуже? Ну, слой тоньше. Базы, Хотя, базы ну, не Хотя, смотри, что-то тут черненькое проскакивает. Для предыдущего, я не помню, не, вот черный, это а, алюминий уже. Это алюминий. Просто он серебристый такой же какой. Ну, не везде, видишь, там немного. Ну, там где чуть больше, там взяло. Должно ну нужно да, сожить. оно видно по этому, как подорвало, вот. Это да. не тут бодис работал. Согласен, ну а все равно, не идеально, то есть еще раз ну, надо как минимум мазать. Там же и толщина налесила унитаза, там где-то толщина была. Ну, да, чернила пошла. Постой, давай СП 6 этот. Чистоват. Ну да, чистоват. Сейчас. Ну да, тут чуть толще. Да, алюминия, слушай. Mm. Там, где чуть-чуть толще. Но он реально дольше всех работает. Давай вот эту посмотрим, что оно. О, О ну тут более... Более или менее. Хотя тут меньше, чем более... Да, по поналито. И она реально оторвала. оторвало на всей плоскости то есть ее надо более толсто ну, распределять так что будем смывать или будем счухивать как-то ну, ну, Давай намажем намажем короче ну, посмотрим масло, к чему придем да. ну маску сейчас оденем Легко, ну, да Красоте. а сколько уже вылил почти, почти нет Охренеть. это грубо говоря ну, чуть больше 10 баксов уже нету, да. Наждаком было бы дешевле. Но дольше. дольше Ну такое. И посмотрим, И что давай обдирай. Ну да, зато алюминий не тронут Ну что, смывка краски как бы сработала. Как бы полностью там в банке почти ничего не осталось. Вообще почти ничего. А на капоте еще как бы надо столько же намазать. То есть она как-то участками берет. Не все. Да, но... то есть там, где жирно и... Ну, как, она работает, но не за один раз. То есть в любом случае два раза проходить. Грунт она, кстати, не взяла. Вот сейчас да расчистим, посмотрим, что здесь конкретно. Попробуем Бодевской. А, но ну, тут, где чуть-чуть шпатлевано и вот так грунтовано, она со старта не взяла. Бодевская, я смотрю, что-то уже там творит потихоньку. Да. Ну Уже легче, уже как бы есть подрыв, материал уже будет работать Все тащится за тапками, за ногами, падает на ноги, разъедает ноги Скажу так, по цене, то есть уже по цене потраченного материала Мы переплюнули стоимость работы вместе с наждаками и потраченным временем Поэтому по поводу... См... А плюсом еще это надо правильно все смыть, чтобы у нас не пожрало потом металл ну, короче, я ожидал увидеть реально больше вот этой смывки, так как там я видел на дверях Мерседеса ребята скидывали. Там реально у них прям ну фу, взорвало все, пластами снялось. Опять, опять становится вопрос, то есть что-то наверное мы что-то делаем не так, либо опять Луна не в ту сука фазу зашла и что-то происходит, но не взрывает она так, что полностью в ноль. Есть участки, причем они крупные, которые в ноле. Но очень много участков, которые она не взяла со старта. А очень жаль, а очень хотелось. Короче, шел второй час. Реально, то есть, трата времени и денег несопоставимо с тратой времени и денег на наждак и работу, ну, работу с машинкой. Шпакло не берет ничего. Вообще. Грунт кое-как и то не весь времени и говна вокруг уже развезено просто море этот капот уже должен был быть перешпатлеванным потому что тут ну видать какая-то косяк не зря же ребята шпатлевали то есть он уже должен быть перешпатлеванным и сушиться под перетирку и готовиться к грунтованию мы же до сих пор трем поэтому реально объективно потраченные бабки на вот это без обид никому на вот это дерьмище бесполезные ну, вот, говорю как есть. То есть, если бы это было, да, вообще там в один слой, тоненько, все, чисто завод, целочка, да, его там сняли, да, оно бы отработало, но все равно это было бы дороже, чем снять наждаком. По времени, может быть, также же выкатилось. Но вот это вот все, что творится вокруг, и оно еще не доделано, а доделывать теперь придется все равно наждаком, потому что уже один хрен мокрый, по-мокрому этот капот не покрасить. Поэтому, как бы, ну, ну, оно не стоит, вот это вот не стоит того, мне теперь еще на полу лазить со шпателем придется. А, ну, что есть, то показал. Смотрим, что будет делаться дальше. Хотели этот капот сделать сегодня за день. Ох, бля, я чуть не убился еще на этой смывке. Сегодня за день хотели сделать. Но сегодня уже никак не получится, потому что он просто идет под шпатывание впереди. Думали сделать как? Фиксадур, мокрый по-мокрому, краска, лак, час, сушка, ставим. Никак. Короче, Ротекс в работу. Реально так.. Надежный, 120-очка и вперед. А, потому что, ну вот, садит запах, ну это капец. Реально, как бы это ни было смешно, но это ни хера не весело. А, он даже разбух. Ну, да. Пизда, да. Ой, блин. Ну, короче, смывка краски актуальна там, где руками хер подлезешь. Но на прямых плоскостях... Не вижу смысла. То есть уже бабок потрачено на этот капот больше, чем запланировано по расходу именно наждака даже. Уже больше даже в три раза. Потому что стоимость смывки. А теперь еще и наждак добавляем. По времени этот капот уже должен быть грунтоваться. До грунтования ему еще минут 30 точно. Это больше, потому что ты сейчас подливать. Да ох, ёптай, так он тут, он тут реально вваленный. Да, он там тоже. Понятненько. Все с этим делом, ну, короче смывка краски ну, не знаю, не, походу не мою, что-то у меня не срослось с ней уже третий раз, и больше мы наверное пробовать именно активно пробовать, что-то пытаться я не буду, что-нибудь попадется там где-то с краешку попробую на уголочке будет интересно, покажу, там есть одна мыслишка но это с середины лета она к ребятам придет, тогда может быть что-то попробую Значит, во что превратилось наше желание покрасить его мокрым по мокрому и как бы, ну, условно быстро, правильно и быстро, да, без всяких перетирок. Уже не прокатывает, потому что ремонт со шпатлевкой никогда не будет мокрым по мокрому открашен так, чтобы это было красиво, по крайней мере, на капоте уж точно. Сейчас. Сань, по 240 закончил? Ох ты, что извращенец, а. Короче, извращение закончил под 320. Ну, потому что мы с утра будем уже перетираться, как бы. А сейчас по времени 8 часов почти вечера. Видно, что 8, а я говорю, что 8. По парапам. весь алюминий под 180? Да, угадал. Весь алюминий под 180, шпакло под 320. Ну, в принципе, это слишком правильно. Ну, камера, соберись. Ну, чтоб не просела, не переживай, Это грунт в эту риску... Он в 220 он садится. Окей, Саня перевздил. Пошли, грунт разводить. Вот этот автомобильчик. Скинули капотик, чтобы на машине не гадить. Значится, э, да. Рэнь, рэнь, мазафака, сними эту штуковину. Нет, надо открутить. В наборе есть. Ну ладно, покрути пока так. Да, Саня вместо шуруповерта будет. Фиксадур, кислотник отвердитель к нему, разбавлять ничем не надо, значит смотри, будешь валить с лакового ствола с дизой 1,3 потому что его надо мелко разбивать ну, чтобы он реально, фу, прямо, у него так написано. Я просто когда-то с 1,7 валил, слишком толстый получается. Оно не надо. Ну, меня, ну, меня Александр наругал, сказал, так нельзя делать. А, разводи один к одному, ну, не знаю, разводи, наверное... И сколько минимум мир? В полтора слоя, минимум на 250. А, минимум? Нет, нам не минимум надо. Смотри, один... один к одному, ну, надо этот капот, чтобы в полтора слоя тебе его пройти. Ну, разведи по первому, по самому максимальному, 5-5. Реально, ну, как бы 200 грамм, 225 грамм на этот капот ввалить можно и легкую, полтора слоя. Но его надо налить пленкой. Ну, это не тот кислотник, ты сейчас будешь к ты офигешь, это не тот кислотник, который, вот это, знаешь, пыльцо и пленочка. Этот кислотник именно, ну, как, по сути, как лак, короче, реально, Вот по ощущениям, плёночка да, он типа тоньше слоя. С 225 у тебя чуть-чуть даже останется Ну пусть чуть останется, я себе его туда возьму попшикать Но все равно ствол это потом отдельно мыть, Один хрен, то есть с него дальше мы грунта не будем а, Вот это конечно Беда, что надо До 5 наливай и от вердоса Вот у меня остаток, хотя наливал все по стаканам Остаток с первой партии Ну с первой банки грунта вот такой То есть надо наливать Один к одному и этого На 10% больше, не знаю почему Так получилось, хотя мне казалось, что удобно Знаете, хорошо да. ну либо же по весам делать но опять же по весам почему-то в русскоязычном тдс для российского рынка нет этого грунта пробку открой <связать> понюхай как он пахнет А? О, о, о. <связать> <связать> <связать> у, полегче на сколько на 5? Ты а, на, больше? 10 больше. на 10 больше ну 10 процентов ну реально лень сколько осталось от вердоса ты грубо говоря 200 грамм грунта разбавил атвёрдосом с первой партией еще ты налил сейчас ровно ты один к одному ровно налил давай давай лей еще вот сейчас. ну где-то так допустим пойдет ну теперь гарно вымешай файно так что чтобы не стыдно было Закройся через э, воронки вот со 190 х 125-х, точнее, профильтруется. Нет у меня 190-х, и на складе не было. Давайте на лопать. Ну, давай. Так, это кислота. Для чего нам нужна кислота? Потому что алюминий вот имеет вот такие вот уже вещи на себе. Это такие начальные чаги давнёшних стадий каких-то. Вот. Их надо, само собой, закрыть. Полтора слоя. Ну, на два. Ставим два как минимум. Этой твари надо два, два и два... А, ну это просто с этого шланга больше давления а, Кстати, тут давление будет скакать чуть-чуть Тоненько как бы пропыляешь и Наваливай Переходи, дотянешься Уже дотянешься Угу. А теперь вот так и заливай отсюда. Отсюда и наливай. Прямо делай пленку, как у грунта, тоненькая такая. О, огонь. Подлевка тоже закрывается вместе с, ну, как обычным проходом грунта, то есть игнорировать подлевку не надо. Вот это слой тоненький, он и сохнет быстро И в принципе он закрытый И свою функцию выполняет Это уже жирно, даже Саня По центру не видит Что творит Что творит, Что творит чертяка а? Ты смотри, как кладет Ёлы-палы Два года в Харькове не прошли зря Да, Саня? Могет Оставь меня чуть-чуть, нарыгало вот то, что у меня стоит. Там есть вот что-то? Давай <coughs> ну, глянь, сколько. <говорит> там, там есть что-то. Ну, есть, оставь Я ры... Вот именно, что да. Так, вот это вот теперь оставляем минут на 15, может быть, даже 20, потому что центр, Саня, подлил. Короче, он станет полностью матовым, полностью матовым, вот тогда можно работать. И шпаклевочка уже закрыта, и контуров грунт никаких не даст. То есть это два в одном. Тут и изолятор, и кислотник, и все, что хочешь. Просто песня, а не грунт. Хорошо, да? Угу. А вот так и не скажешь, что это кислотник. Вот просто тебе налез, скажи, нанеси, как нанести. Что это за грунт, а хер ну, ну, его типа, как, Какой-то на... какой наполнитель, да? Вот такой кислотник у Лехлера. Я сам, когда первый раз наносил, еп, что это такое? О, Саня, это косячина. Сейчас. Где? Где? Где? Да я в камеру. Вот, Это все, это будет просад потом. В дальнейшем на капоте так оно и станет. Сразу в полняк наливаешь. Он жиденький. Давление поставь так, чтобы не сильно ты тут срал нам. 0,8 тебе хватит на той вязкости. Ну, сейчас поймешь, давай. Жижа? Да. Пойдет. 8, 9, ты этим грунтом не работал еще? Сейчас. Неудачно. А, я помню. Ошибка в отвердителе. Помню. Не, подожди, то ты пользовался дешевым самым. Это не этот. Блин. Это гринтифиллер. Это не дешевый грунт. у То у тебя не гринтифиллер был. То у тебя было. Ну давай. Ладно, пересмотрим. Тут не суть важна. Это у тебя не этот грунт был. Это разные грунты вообще, Саня. У меня произошла апатия. Грунт ценой в 8 евро отличается от грунта ценой в 19. Понимаешь? Что это? Что у тебя за вот эти вот ласточки? Перпендикулярно держи. Что ты творишь? Опять выкручиваешь его. Но это надо со стороны себя видеть, чтобы видеть. Что-то ты ростом чуть-чуть не вышел. <с> Для малярки. 22% растворителя, разбавителя в грунте. У нас задача какая, мы положим, ну, мы положим, Саня положит два слоя, один так, другой вот так, а потом там, где шпатлевалось, разведем 10% разбавителя и прольем именно там, где шпатлевалось, чтобы было что тернуть. То есть нам как бы слой, в общем, не нужен на капоте, как слой, там чисто такой, под 400-600 пройти. А тут, где шпатлевано, нужно обязательно, поэтому, поэтому. Все, до полного мотовения. Лучше проходить крест-накрест слои, когда они такие жидкие и тонкие, потому что видно, где ну, как бы между ступеньками, ну, видно, да, чик-чик, тут чуть тоньше, там чуть толще, чтобы толщину сравнять одинаково, крест-накрест проходится.